Итак, друзья, сегодняшний видеоролик будет вам на все времена. Вспомните мои слова. Тема видеоролика у нас максимальная автономность для ваших iOS-устройств. iPhone, iPad или iPod Touch не имеет значения. Эти настройки вы сможете применить на любой версии iOS. И ваша автономность будет в разы больше, чем вы использовали в стандартном режиме. Досмотрите видео до конца и вы будете результатом удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. Так, друзья давайте же приступим переходим в настройки нам нужен подпункт конфиденциальной службы геолокации вы здесь оставляете те службы которые нужны вам то есть при использовании либо вообще никогда это тоже убираете самый важный подпункт системной службы здесь полностью все отрубаете только вот устанавливаете 4 подпункта, это то важно что вам по Apple Pay, калибровка компаса, если вы им пользуетесь, не пользуетесь, отключаете, найти iPhone и установка часового пояса, все остальное полностью отключаете, это сохранит вам вашу емкость батареи, вашу в принципе батарейку ничего у вас нагружать не будет, поделиться геопозиции, оповещение, это все вы оставляете, здесь ничего не надо убирать, потому что вам нужно будет найти ваше устройство, все. Дальше вот тут убираете отслеживание, если у вас будет включено, здесь по всем подпунктам вот тут фокусирование, движение и фитнес отключаете, если вы не используете, вот аналитика и улучшение, здесь тоже отключаете, потому что вот данные аналитики это то, что ежедневно у вас будет отправляться э, с вашего устройства в компанию Apple, то есть постоянные затраты энергии, все, реклама от Apple здесь тоже отключаете, ничего вам не нужно, отчет этот не трогаете. Все, это единственное, что вам нужно было знать, потому что это действительно убивает вашу батарейку. Что касаемо энергосберегающего режима. На энергосберегающем режиме можете в принципе не сидеть. Не допускайте устройства до перенагрева или переохлаждения. Это точно так же продлить жизнь вашей батарейки. Намного дольше будет эксплуатация. Вот. Это заветные те моменты которые вам нужно было сделать самое основное то что идут затраты а по сутовым данным я вам сейчас скажу я вам продемонстрировал основы основ то что вам нужно убрать это геолокация яркость чуть поменьше Там, возможно темную тему если у вас супер амулет экрана если же у вас ips смотрится то нет и еще те настройки, которые касаются э, сотовых данных Потому что по Wi-Fi у вас не так будет разряжаться батарея, как на мобильном интернете Переходите в настройки, сотовая связь и все те пункты внизу, которые вы видите Нужно подключать те ползунки, которые вы приложение в принципе не используете Особенно на сотовых данных Поэтому поубирайте, оставьте только для себя важное А так в принципе я самую основу вам уже продемонстрировал, показал этого вам будет более чем достаточно для того, чтобы увидеть прирост вашей автономности на ваших устройствах. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, оставьте а положительный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.